Ректор Казанского федерального встретился с президентом Русфонда. Беседа стала очередным шагом на пути к созданию первого регионального регистра доноров костного мозга в России. Уникальной коллаборации Русфонда и КФУ. Сотрудничество нацелено на создание в одном из корпусов института фундаментальной медицины и биологии специальной лаборатории для работы с потенциальными донорами костного мозга. Сегодня мы обсудили вопрос размещения лаборатории на Волгово, поэтому это будет очень удобно обсудили сразу же, что там какая стоимость работы за расчета 40 тысяч квадратных метров, там 170 квадратных метров, коллеги сказали да проблем нет принять к сведению, что донорство костного мозга заключается в том, что человек предоставляет небольшую часть своего костного мозга для пересадки больному. Костный мозг — это полужидкое вещество внутри костей человека, играющее ключевую роль в выработке клеток крови. Необходимость такой операции может возникнуть при лечении лейкозов, опухолевых заболеваний, апластической анемии и некоторых генетических болезней. Лаборатория также станет первой в своем роде на территории России. Сформированная за счет средств РУСФОНДА и Республики Татарстан, она станет центром рекрутинга добровольцев, получения фенотипов потенциальных доноров, а также хранения и обработки их персональных данных. Кроме того, стороны договорились о сроках исполнения своих договоренностей. Предполагается, что лаборатория должна быть готова к запуску уже 1 июля 2018 года. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.